Всем привет. Сегодня вместе с вами я решила подвести итоги моего года и посмотреть что у меня в этом году было чего не было к чему стремиться и к чему стремиться не стоит для меня этот год был как одновременно классным так одновременно и тяжелым потому что были моментики которые меня мягко говоря пошатнули и если в прошлом году когда вы смотрели подобное видео вы писали в комментариях то что да я об этом знал или знала то в этом году мне кажется многое обо мне вы не знали так что усаживайтесь поудобнее делайте какой-нибудь приятный теплый напиток а мы Начинаем. Этот год у меня начался, как и у большинства из вас, я сидела дома и никуда не выходила из-за ковида и всей этой сложившейся ситуации. Однако этот год принес нашу с Денисом жизнь кое-что важное, а именно мы купили квартиру. Сами того не ожидая, мы решили рискнуть и приобрести свое жилье. Нам прекрасно жилось все эти годы с родителями, но хотелось и какой-то самостоятельной жизни, так что уже 3 января мы паковали вещи и решали мелкие вопросы по ремонту квартиры. Отдельная жизнь нам очень понравилось, но не подумайте, что с родителями нам жилось как-то плохо, нет, у Дениса замечательные родители, и мы жили душа в душу, ни разу не ругавшись, но все равно хотелось какого-то своего пространства, чтобы мы могли приглашать гостей, устраивать тусовки, пока молодые, ну, потому что родители так или иначе приходят с работы, они уставшие, конечно же, им хочется отдохнуть, поэтому первые несколько месяцев, как мы переехали на эту квартиру, мы постоянно пили чай, сидели у окна и общались, и это было очень вайбово, и сейчас мы пытаемся воссоздать этот вайб по этой зимой, но единственное, у нас теперь стоит елка, и в окно смотреть не особо получается, но все равно прикольно. 21 февраля я пошла на первую в своей жизни встречу одноклассников. И знаете, мне было приятно то, что про меня хоть кто-то вспомнил, хоть из какого-то класса, и что самое интересное, обо мне вспомнили одноклассники, с которыми я училась всего лишь один год. Конечно же, не обошлось без всяких колких шуточек в мою сторону, что о, да ты же блогер, о, а чего не на вертолете, а ты на Наверное, на Майбах приехала и тому подобное, но я как бы на это не обращала внимания, я просто в себе немножечко угорала и смеялась, то, что вот почему-то кого-то это волнует. Поэтому в целом вся встреча прошла достаточно классно, мне было приятно встретиться с ребятами, пообщаться. Кстати, весь этот год я активно училась делать макияжи и набивать руку. Старалась сделать что-то сложное. Иногда выходила, иногда не очень. Но прогресс, думаю, есть. Однако я словила жуткую депрессию и апатию в этом году, и я совершенно ничего не хотела делать. Мне было грустно, казалось, что я никому не нужна. Я закрылась себе, и знаете, как это часто бывает? Я надеялась, что меня поддержат друзья. Но их оказались буквально единицы. И в какой-то момент я реально начала Думать то, что мне совершенно нет друзей. Денис сказал мне, что это не так, и просто надо писать людям самой. И я правда пыталась писать сама. Но как это часто бывает, меня тупо игнорировали. Игнорировали день, игнорировали два и даже больше. Это было действительно странно. И конечно же, как итог, я еще больше утопилась во всей этой депрессии, грусти и тому подобное. Я просто окончательно начала закрываться в себе. Единственное, что спасало от всех негативных мыслей, это мой новый игровой канал Тилька Плей. Ведь я люблю игры, и мне было приятно, что у меня так много единомышленников, поэтому все свои остатки сил я сконцентрировала на этом канале. Вот уже скоро я отмечала на нем миллион. Удивительно, но меня с ним тоже мало кто поздравил, что снова навело на мысль, что у меня нет друзей. Я сама устроила себе вечеринку, купила шарики, тортик, но в душе мечтала, что кто-то сделает для меня этот праздник, но... увы. В начале лета мы поехали в Санкт-Петербург, где традиционно погуляли, поели и выпили. Но кое-что произошло, нетипичное для нас. Денис спонтанно проколол себе ухо. Я думала сделать себе прокол брови, но так и не решилась. Поэтому с новой дыркой из Питера уехал один из нас. По приезду в Москву у меня оказалась гигантская мозоль. Мы просто очень много ходили. Она уже не болела, а просто была полна жидкости. Лиса предложила снять ее в ТикТок, и я сняла. Как итог, я набрала еще один миллион в своей жизни, а именно 1 миллион в ТикТок. А ролик набрал более 20 миллионов просмотров. Карл, где я лопаю мозоль? После этого я решила активнее вести ТикТок. Чем занимаюсь сейчас, думаю, что вы заметили. Поэтому подписывайтесь на мой ТикТок. 18 июня у меня случился проблеск надежды на дружбу. Я встретилась с девочкой, которая мне понравилась. Она искала подружку, я искала подружку, потому что мне хотелось какого-то женского теплого общения, именно дружеского. Мы встретились, погуляли, вроде бы нашли какие-то общие темы, мы друг другу ужасно понравились, и какое-то время мы действительно поддерживались не общение. И я уже прям надеялась, думала, что вот он, вот он, мой человек, которого я так долго искала. Но не тут-то было, вскоре у этой девочки появился парень, и она просто пропала, она перестала отвечать, она перестала гулять, и я такая, ну, что ж, не получилось, не фартанула. 25 июня я сходила к брату на выпускной, до сих пор не верится, что он у меня уже такой большой и уже не такой маленький мальчик, но знаете, в душе для меня всегда будет мой маленький малютка Сережа. Дети так быстро растут, особенно чужие, плак-плак. 3 июля мы смогли вырваться впервые на какой-то отдых за год, сделав все вот эти вот тесты. Это был Кипр. А дали мы, конечно, немало бабла, потому что, сами понимаете, никто не зарабатывал целый год, и, конечно же, теперь нужно зарабатывать по полной, поэтому прайсы везде просто x2, что неприятно. Но это был хоть какой-то глоток свежего воздуха. Есть ли мы с нашей стандартной компанией, плюс Даша Граф? И это было очень забавно, так как, во-первых, всегда было весело. Во-вторых, когда мы были втроем с девочками, на нас всегда обращали внимание парни. Не всем это, конечно, нравилось, но мне было смешно. Так вот сейчас вот эти пацаны по любому на нее блин, все бля, посмотрят. Бля, бля. Ой, ой, блин а, смотри, смотри. Ой, Даш, зря. Ой. Они же говорить перестали. В один из дней на Кипре мы решили покататься на местных трехколесных самокатах. И все было прекрасно и хорошо, пока Денис с него не упал. Полетел он на нем так сильно, что я думала, что все, там перелом, сотрясение, все вот эти вот вытекающие больницы. Но, слава богу, все обошлось. У Дениса просто покружилась голова. Я с ним посидела на бордюрчике. Конечно же, я слетела с этого самоката, как фурия. Подбежала к Денису. Вся чуть ли не плачет, потому что я очень испугалась потому что муж мне все-таки еще нужен, я его безумно люблю, и не знаю, что буду делать без него. Он себя очень сильно счесал руку, ногу, голову, ну прям вот у него были ссадины, вот фотка единственная, которая осталась, вот я сфоткала только руку, остальное фоткать не стала. Маме Дениса мы не сказали, мы сказали, что он просто... Споткнулся и упал. Не стали говорить, что упал самокат. Это было очень смешно. Самое еще неприятное во всей этой ситуации было то, что нас заставили платить за разбитый самокат. Вернувшись с Кипра, мы начали активно общаться с нашими новыми соседями через стену Машей и Даней. Ходили друг к другу почти каждый день. И я снова питала надежду на то, что у меня появится подружка. Но опять не вышло. Ребята съехали со съемной квартиры и уехали жить на Бали на все. Зиму. Мы, конечно, поддерживаем общение, но как-то. Не прям, чтобы плотненько, поэтому я снова расстроилась. Но я, правда, очень по ним скучаю. Надеюсь, что они тоже по нам скучают. 23 июля я покрасила волосы в очередной раз и влюбилась в новый цвет, рыжий с розовым. Думаю, теперь буду ходить так очень долго. 11 августа Дениса, возвращаясь домой, нашел котенка, которого кто-то выкинул. Мы его подобрали, сводили к ветеринару, помыли, привели в порядок. Но вставал вопрос. Вопрос. Куда дальше? Он мне очень понравился, так как был ласковый, милый, но когда после всех передержек и прочего мы взяли его к себе домой, он проявил свой характер. Сначала все было хорошо, Марс и Санс воспринимали друг друга, однако вскоре котенок начал нас ревновать к Сансе и обижать ее, а она у нас очень скромная. Начались драки, Марс прогнал Сансу из всех ее любимых мест и она перестала даже ходить в туалет, была дерганная и забитая. Я поняла, что так больше нельзя и сквозь слезы нашла новую семью для Марса. Я отдала его девочке и первое время мы поддерживали общение. Она присылала фотки, говорила, какой он классный и так далее. А потом она перестала. И я поняла, что пора эту ситуацию отпустить. Так у меня одновременно появился котик и одновременно разбил мне сердечко. До сих пор с грустью смотрю на его фотки. Еще в этом году я начала ходить на танцы. И мне как бы нравится, однако, когда смотрю на других девочек, которые ходят, понимаю, какой я грист бревно. Проходила я достаточно долго для себя самой, более двух месяцев, но уже думаю закончить. Во-первых, зима, и мне лень, а во-вторых, мне реально кажется, что у меня ничего не получается. Вскоре в нашей жизни появились братья-двойняшки, Сема и Гриша, и мы начали общаться с ними каждый день. То смотреть сериалы, то гулять, то кушать, то ужинать. С ними мы даже готовили веселые компании Хинкали и Том Я. А также ребята помогали нам в выборе игрушек для елки в этом году. И даже украшали ее вместе с нами, что было очень мило. А Сема помогал выбирать подарки для друзей. И, кстати, когда в один из дней мне было очень грустно, Сема сделал мне небольшой сюрприз и заказал мне шоколадки. Я того не знала, поэтому я была очень удивлена. Это было очень мило и заставило меня, конечно же, улыбнуться. Поэтому вот такой вот у меня был год. Но, тем не менее, как видите, год у меня был такой, и прикольный, и неприкольный. Пишите, как этот год прошел у вас, можете сокращенно, надеюсь, что все было плюс-минус хорошо, и хороших моментов было больше, чем плохих, но всякое случается, конечно, и это нужно пережить. Надеюсь, вам понравилось это видео, пишите, что знали, что не знали, не забывайте поддерживать меня лайками, мне будет очень приятно, ну а мы увидимся с вами, надеюсь, что уже очень скоро, до новых встреч и пока-пока!